Запись, записывать на этот компьютер. Прошу, Миша, как, как обычно, несколько слов о себе, хотя многие тебя слышали. И, пожалуйста, мы с интересом ждем начала нового формата. Так, э, спасибо. Спасибо Борису Ставерману за организацию, за приглашение на замечательный семинар еще раз и Татьяне Левиной за организацию так сейчас одну секундочку я тут немножечко разберусь вроде бы все нормально сейчас убрать что сказать о себе ну в предыдущей записи вообще уже осталось я не, я не знаю стоит ли много повторять родился в небольшом городке Жмеренко, потом в школе увлекался физикой, на Олимпиады разные ходил, в физтех не принимали по пятой графе, пошел в МИД, еврейский институт, на автоматику и телемеханику, потом исследователем в Киеве, работал в ней, занимался передачей данных. Данных по плохим телефонным каналам. Кстати, очень интересная тема, сложная. А когда приехал в Израиль, сделал докторат в Технионе по исследованию операций, методам оптимизации. И уже после этого я стараюсь... Ну, там, постдокторат в Америке делал, там, как полагается, и так далее. И после этого я стараюсь соединять вот эти две области. Мои знания как инженера электроника, и электронщика, я не знаю, как правильно по-русски. И знание методов оптимизации нейронные сети, они очень хорошо вот в, этот, в этой ком комбинации присутствуют. И я ими с 90-х годов увлекаюсь. И несмотря на то, что в нейронных сетях были волны вверх, волны вниз, я не должен похвастаться, что не, не оставлял их все это время. И в начале 2000-х у нас были интересные публикации, сейчас продолжаю этим заниматься. Вот. Это Может... большая просьба, чуть-чуть отчетливее. Говори, не у всех одинаково хорошие динамики. А, а что, ближе, ближе к, ди к динамику? Просто не торопясь, и я с ней а, хорошо, постараюсь. Ну, все. Можно начинать Вперед, вперед. Пожалуйста, пожалуйста. Так, сейчас я попытаюсь показать мои слайды. Что? Так, а вот теперь участники должны сказать: у них нормально на экране видно. Я вижу. Получит? Видно, видно. Да, хорошо. Виден В хорошем нормальный. размере, да? Да, все отлично. Все, значит, это продолжение вот этого семинара для умных чайников. Я надеюсь, что люди смогли посмотреть на YouTube запись. Это довольно важно. Хотя попробую для тех, кто не успел, тоже какие-то основы рассказать. Значит, сейчас, секундочку. Так, ну вот глубины не нейронные сети, которые нейронными сетями там еще с конца 50-х занимаются. Перцептрон Розенблата был сделан в конце 50-х годов. Итак, волны вверх, волны вниз, а последняя волна это последние 5-7 лет когда компьютеры стали мощными, особенно так называемые графические карточки. Сейчас вы знаете, одну секунду, я тут еще должен сделать так, чтобы в записи О, видно было и мое окно. Когда, наверное, будет удобно. Э, графические карточки, которые очень, много, очень мощные вычислители, там могут быть сотни мощных процессоров. Менее мощных, чем центральные, но в совокупности, значит, как я уже говорил на прошлом семинаре, если флопс это арифметических операций с плавающей точки в секунду, если раньше компьютеры делали кило, потом мега, потом гигафлопы, вот Pentium компьютер он может там несколько гигафлоп, то есть миллиардов операций в секунду, то сегодня уже технология достигла что устройство мощностью 1 ватт может терафлоп (тысячу миллиардов операций в секунду делать и все пропорционально. Если у него 200 ватт, то он уже 200 тысяч миллиардов операций, 200 триллионов операций в секунду может делать. И большой прогресс произошел. И сегодня нейронные сети лучше других технологий умеют там, распознать рукописный текст, или речь, или лица, или перевести текст языка на язык, или улучшать качество фотографий, или сжимать фотографии и видео. И совершенно другие миссии, там, предсказывать погоду, или финансовый рынок, или, например, управлять роботом. И теперь я возвращаюсь уже к самой базовой вещи. Элементом искусственной нейронной сети является искусственный нейрон. Он может быть, в основном это запрограммирован в компьютеры. Это просто на вход поступает несколько чисел, мы их называем весами. Они умножаются на несколько коэффициентов, W, мы их называем весами. Складывается от них, складывается или отнимается вот эта величина. B, называемое смещением, которое устанавливает порог, а потом переходит на вход такой пороговой функции. Если все это вместе с B, например, оно больше нуля, то нейрон включится и будет передавать 1 вольт или просто единицу на выход. А если меньше нуля, он будет выключен и будет 0 на выход передавать. И, ну да, тут это терминология по-английски для справки. И вот то, о чем я говорил, это очень важно. Вот эта функция активации, то, что мы обсуждали в прошлый раз, это такая пороговая функция, которая 0, когда ее вход меньше нуля, и, допустим, единичка, когда вход больше нуля, она просто включается. Но недостаток у такой нейронной сети, я в прошлый раз не успел об этом сказать, состоит в том, что Y получается не непрерывная, а разрывная функция от X. И находить правильные веса, как мы еще обсудим немножко, методом градиентного спуска, у таких функций трудно, иногда даже невозможно. Поэтому я немножко вас э, обманул в прошлый раз. Иногда педагогический обман, он помогает, чтобы не перегружать мозги лишней информации. А вот сегодня я скажу, что практически используется такая гладкая версия пороговой функции, которая называется сигмоидом. Вот когда отрицательные аргументы, сильно отрицательные у нее ноль, когда сильно положительная единица. А в промежутке она так плавненько переходит от нуля к единице. У нее есть еще другой вариант, когда в левой части не ноль, а минус 1, а в правой части плюс-плюс один. Плюс Но это похожие функции, там они обе используют. И еще очень важная функция, которая называется функция линейного выпрямителя. Вот Многие слышали, что есть выпрямитель, там диод, который превращает переменный ток в постоянный. Как он э, работает? Если я на вход подам э, отрицательное напряжение, на выходе будет ноль. А если положительное, то выход будет такой же, как и вход. И, и вот эта последняя функция, вот этот... Э, э, как это сказать, линейный выпрямитель, она, можно сказать, самая популярная в современных нейронных сетях. Все, как, как мы обычно при, принято, после каждого слайда у нас свободное обсуждение, если есть вопросы, как раз хорошее время. Вопрос Я, с своей стороны, Один. тоже хочу сказать, что в отличие от обычных семинаров, мне кажется, здесь стоит э, э, давать возможность обсуждать э, и в процессе тоже. Да, да, ровно это мы и делаем. Это, это вообще мой подход в преподавании стандарта. Я, я очень так Чтобы никого не оставлять за бортом. А, э, вопрос, если можно. Да, да пожалуйста, да. Миша. Миша, да, это единственный вариант нейрона, как структурные единицы, или есть и другие варианты нейронов, как этих кирпичиков? Отвечаю. Это, это вопрос по предыдущему семинару. Там мы чуть-чуть касались. Настоящий биологический нейрон, он намного сложнее. Он на самом деле не непрерывными сигналами такими орудует, а последовательностями импульсов. Там много импульсов на входе. На выходе будут они чаще идти или реже идти. Но сегодня я предлагаю ограничить наше обсуждение искусственной нейронной сетью. Она очень много умеет. Если мы выйдем с тем, что мы поймем, как она работает, это уже будет много. Постараться не минимально перегрузить нас сторонней информацией, а в конце мы еще сделаем обсуждение. Сделаем Но если обсуждение. можно, то еще один коротенький вопрос. Да-да. Скажите, да. Вот у этого нейрона выход Y, он да. является входом для одного из x другого нейрона. Да, да, да. Из этих нейронов будет строиться сеть. Мы очень очень скоро об этом уже скажем. Если вы видите за моей спиной, уже вариант этой сети даже на доске нарисовался. Это, это будет не, не нейронная сеть. Она появится спасибо, спасибо. очень скоро. Но... А, вот она уже появилась. Видите, как говорят, отличный вопрос. Отличный вопрос это тот, который предвосхищает следующий слайд. Вот я так компактно изобразил этот нейрон. Еще более компактно он может изображаться таким кружочком, просто на который поступают иксы и b это байс смещения, А A на выходе Y. И что я делаю? Вот я взял вот все, каждый. Кружочек здесь – это такой нейрон. Вот я взял один нейрон вот, и все эксы подал к нему на вход. Тут Не все связи, к сожалению, прорисованы. Все эксы подал к нему на вход. И второй нейрон, и тоже все иксы на вход второго нейрона. И так далее. Я получил слой нейронов. А дальше я могу еще один слой нейронов сделать. И тогда… Выходы первого слоя пойдут на входы второго слоя и, и так далее. Вот такая не нейронная сеть. И что она делает, эта нейронная сеть? Сейчас, давайте я когда-то вью сделаю более устойчиво. О, чтобы он не… Вы еще, все еще видите хорошо, я надеюсь, да? Что там не, не прыгали лишние окошки у меня. И я обозначаю, обозначаю вот этот y, это какая-то функция от входа, от x. Все x я могу одной буквой x обозначить, для тех, кто знает векторы, вектор x. А буквой w я обозначаю все вот эти веса и байосы, все, что на веточках этой нейронной сети, я одной буквой w. Вот И выход – это какая-то функция от, от x, и w – это кто знает ее параметры. И утверждение очень сильное такое, что если я дам достаточное большое количество нейронов в сеть, я могу приблизить с помощью нейронной сети любую разумную функцию, любую, огромное количество практически важных функций, которые встречаются в инженерной физической практике. И в этом огромная сила нейронных сетей. Да, Может, можно бред. вопрос? Вопрос к Да. Используется ли в нейронных сетях вот, помимо двоичной логики на выходе, так, троичная, допустим, да, нет, промежуточное состояние, или нечеткая логика? А, должен заметить, что выходной вот этот не нейрон, он вообще, я, я тут не написал, в прошлый раз мы обсуждали, вообще это может быть просто сумма, тут не, не, не обязательно не нейрон, тут может быть просто так называемый линейный элемент. То есть, не, несмотря на, как входы могут быть как двоичными, так и просто числами, так и выход может быть просто числом. И как я приводил пример, Нейронная сеть там, для распознавания яблок от груш, она должна на выходе дать ноль единицу, яблоко это или груша, или минус единица, или плюс единица. А может нейронная сеть быть использована для предсказания погоды, она должна мне сказать, какая температура воздуха, допустим, будет через три дня. А на входе там разные атмосферные параметры за последнее время. И такая нейронная сеть, вообще в ней будут числа, в ней не обязательно двоичные элементы. Спасибо, очень хорошая. Можно, можно еще вопрос? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, ваше утверждение о том, что с помощью нейронных сетей можно приблизить любую разумную функцию. Это теорема или эмпирический факт? Нет, есть математические формулировки, есть математические. я не, не буду углубляться. Понятно. Я, я, я вам покажу. Вот э, спасибо еще раз за хороший вам вопрос. Мы сейчас перейдем к одномерному примеру, чтобы вам немножко интуицию дать, как это происходит. Но вообще утверждение строгие есть, что нейронная сеть – это математическим языком универсальный аппроксиматор функций. Э, то есть э, ну, там, функции из какого-то класса, там, они не должны быть совсем сумасшедшими, что в каждой точке, скажем, меняет свое значение. Но если у них есть какая-то определенная степень гладкости, то да, есть теоремы, которые говорят, что нейронная сеть может неограниченно точно их приблизить, когда достаточное количество нейронов. Так, и сейчас попробуем дальше. А, а, и, и вот у меня, я сделал вчера видео для школьников. И вам чуть-чуть его фрагмент из него продемонстрирую. Показать, что нейронная сеть может прекрасно приближать функцию одной переменной. Вот на этом примерчике очень хорошо можно интуицию свою развить. Ну, для школьников я вообще начинаю с того, что напоминаю, что такое график функции. Вот у меня есть y зависящий от x, допустим, y равно x. Вот я поставил x один, y один, получил точку, потом x 2 y 2 и так далее. И провел вот этот график моей линейной. Функции. А потом я для школьников показываю, что вот y 1 вторая x, а вот я x буду двойкой, а y единица. И четвертый, у двойкой. тоже будет линейная функция. А третий пример парабола, да, квадратная графика квадратичной функции. Вот, y равняется x квадрат. x1, y1, x2, y4 и так далее. Вот парабола. А дальше, я очень быстро это проскочил, потому что дальше пойдет важное наблюдение, которое большинство, многие знают, но не все обращают внимание. Сейчас, оп, вот. А как будет выглядеть график параболы x минус 2 в квадрате? Это, может, тривиальный вопрос для здесь находящихся. Тем не менее, я должен проговорить. Когда х равняется 2, вот это выражение в скобках будет 0. И, соответственно, y равен 0. Потом, когда x равен 3, там выражение в скобках единичка и так далее. То есть у меня получится парабола, которая вправо сдвинута на двойку. И это совершенно общее свойство. Если у меня есть график функции y равняется f от x, то если я от аргумента отниму какую-то величину постоянную, двойку, то график сдвинется на двойку вправо. Все, если есть к этому вопросы, тоже буду очень рад. Если нет, то я двигаюсь дальше. Можно двигаться. Двигаемся дальше. И вот это свойство я буду использовать на примере выпрямительной функции. Вы помните, один из ни, нижний пример функции активации нейрона была. Линейная выпрямительная функция, rectified linear function. Она, когда x отрицательная, она равна нулю, а когда x положительный, y равно x. И я ее обозначаю фе И что я дальше делаю? А я говорю, а что если я дам еще, отниму смещение на входе нейрона? Вот вы видели там. Там еще B было у нейрона. Что, если я отниму смещение? И очень просто. Если я аргументом функции отнимаю постоянную величину, график функции сдвигается вправо на эту величину. Вот я получу такой сдвинутый график выпрямительной функции. Так, комментарии, вопросы? тогда идем дальше. И вот теперь... Вот еще раз я нарисовал эту выпрямительную функцию. И теперь я говорю, с помощью этой выпрямительной функции я могу сделать совершенно замечательную вещь. Сейчас, одну, одну, одну секундочку. Техническая остановка. Одну, одну секундочку, извините. Одну секунду. Ой, где же мне найти? Так, все. Все, я продолжаю. Я, я могу сделать совершенно замечательную вещь. Вот э, у меня есть функция, вот э, непрерывная черная линия, какая-то нелинейная функция y от x. И я могу ее, и, и, я, и я хочу ее приблизить, спом, э, сделать кусочно-линейное приближение этой функции. Вот штриховой линией у меня э, такая ло... Ломаная, да. Каждый отрезок это кусочек прямой. Миша, я хотел бы попросить, чтобы ты объяснил, к чему мы стремимся. Мы стремимся, спасибо, спасибо, Борис, правильно. Мы стремимся показать, что с помощью очень простой нейронной сети я могу приблизить функцию одной переменной. И это разовьет нашу интуицию. Почему нейронные сети это универсальный аппроксиматор функции? И вот будет пример, когда с помощью, в данном случае с помощью трех нейронов я приближу вот эту криволинейную функцию. Значит, что я делаю? Я делаю копию вот этой выпрямительной линейной функции, которая сдвинута на величину b1 вправо вот вы, вы видите и еще умножу ее на коэффициент так чтобы наклон со соответствовал вот этому кусочку потом я буду при, при прибавлять другую такую же выпрямительную линейную функцию непривычно по-русски говорить <coughs> которая сдвинута на b2 какой на на наклон? Я должен ей дать? Я должен дать такой наклон, чтобы сумма вот этого наклона плюс этот наклон дала вот тот, который я сейчас показываю. Я так могу посчитать эти проценты. И так далее. Я могу даже это записать в математической виде. Мой, мой y будет вот этот c1 на функцию активации X, сдвинутую на B1, плюс C2 на X, сдвинутую на B2, и так далее. До, до этого места понятно, потому что сейчас нажатием кнопки появится нейронная сеть. Мне это понятно, и да. важно отметить, что функция f везде одна и та же, правда? Да, да, совершенно точно. Вот она здесь даже нарисована. А коэффициент – это, по сути, вторая производная одной функции. А, ну, не, не совсем не совсем так ну, Может, даже день, скорее через... первая скорее даже первая производная, но тоже ее приближение как да, вот связаны еще раз с, на, с наклоном этой, этих ломаных линий первая производная это наклон а разница между c 1 и c 2 это уже вторая а, хорошо хороший намек надо подумать, надо подумать. И тогда хорошо. Оставим это для размышления, обсуждения в конце. Хороший намек, спасибо. И, и теперь нажатием кнопки получилась нейронная сеть, которая приближает вот эту функцию. Вот на входе нейронной сети X, да. Он поступил на вход не нейрона, от которого было отнято смещение b1, а выход и, и у нейрона сети есть веса, как вы помните. Вот на этой веточке вес равен еди единице, тут мы ничего не делаем. Видите, их ни, ни на что не, не умножается. А вот выход будет умножаться на c1 и так далее, и они сложатся, и вот будет y. Вот, я получил первую нейронную сеть, которая приближается. Все, вот здесь действительно хорошо. если у кого-то есть вопросы. Буду благодарен. Да, пожалуйста, вопросы. Мне кажется, это довольно понятно, кто как-то со школьной математикой знаком. Но если вопросы есть, пожалуйста. Ну, все. Я слышно? А, да, да, слышно. Вопрос такой. Так для каждой функции нужно строить свою сеть или, или каким-то иным образом готовая уже сеть, готовые соединения Может быть, перенацелена пере, на другую функцию? Очень замечательно. Спасибо, Илья, за отличный вопрос. Здесь, вот в этом примере, мы просто... В уме, в уме мы, глядя на эту функцию, мы можем посчитать вот эти коэффициенты. А если будет другая функция, коэффициенты должны быть другие. А можно ли сделать так, чтобы нейронная сеть сама в процессе так называемой тренировки настроила свои коэффициенты на какую-то заданную функцию? Прямо к этому, я надеюсь, мы сейчас перейдем. Это называется тренировка нейронной сети. Отличный вопрос. И если сказать одним словом, это делается, например, с помощью градиентного спуска или путешествия в сторону, делания шагов в сторону наибольшего уклона местности вниз. Так, это здесь у меня или нет? Сейчас я посмотрю. А вот это будет на следующих двух слайдах. По этому слайду все. Можно переходить дальше? Ну все, давайте переходим. Это, это была функция одной переменной. А вообще нейронная сеть – это функция многих переменных. Да, вот тут у меня n входов, и много нейронов и выход. И я в совершенно общем виде, как мы уже делали, пишу, что y – это функция от x, в которой есть вот эти настроечные параметры w. Вот какие я настрою W, такую функцию и смогу получить. И теперь мы приходим к слайду. А что же, как же это делать? Значит, делается это таким образом, например. Вот я хочу приблизить какую-то заданную функцию. Там был черный ящик на, первом, на первой нашей встрече. Значит, я... На вход вот этой функции, которая в черном ящике, я не знаю ее формулы, ничего. У меня есть, например, компьютерная программа или физическое устройство. Я на вход подаю иксы, а на выходе он говорит, а какой же был y? И я, я хочу получить много, там тысячу, сто тысяч, миллион таких пар, иксов и y. Миша, я... сделай одолжение, дай пример этих иксов и y в физическом исполнении. Это и просто функция y, или какое-то или какое-то физическое явление. И то, и то, и, то, и, и, и другое. Если быстро вернуться на, к нашему вот этому графику, допустим, есть какая-то нелинейная функция. Я, я буду компьютеру подавать x, да, он считает эту функцию и будет давать y. Как это может быть в природе? Но вот это будет на тех примерах, о которых я рассказываю, ну, по, по, в прогнозе погоды, например, Мы, у нас есть данные за много лет, что если я сегодня нахожусь и там в последние три дня была какая-то облачность и какая-то температура, и какие-то осадки, так, такая-то будет температура там на следующий день или там через три дня вперед. Вот это такие пары. Вот это. Прогнозировать погоду. X это наблюдение атмосферное за предыдущие там 10 дней, а Y – это температура послезавтра. Okay. Это один из примеров. Их бесконечное множество, мы, мы этого еще коснемся. Спасибо. Так, а вот же вопрос. Да. А если будет, у нас нет не одна переменная, а сразу несколько переменных, и при этом они будут друг к другу иметь коэффициент корреляции определенный. Вы, вы имеете в виду переменных x или переменных y? X. Вот если x переменная... у нас несколько. Обратите внимание, x у нас много переменных. Если в Правильно. моем примере с погодой. Про... Допустим, я температуру за последние пять дней подождите, это уже ответ на ваш вопрос частично, мне кажется. Температуру за последние пять дней я возьму и уровень облачности за последние пять дней. И понятно, что они коррелированы. Температура вчера и позавчера, они связаны друг с другом. меня это никак не, не мешает данным. Я имею в виду немножко другое. что Если мы берем конкретную переменную, то конечно да. Вы правы. Но когда мы берем даже какие-то две-три переменные, да. просто мне приходилось с этим сталкиваться, сложность заключается в том, что они имеют довольно серьезный коэффициент корреляции между собой. Да. И если мы строим для каждой отдельной переменной без учета коэффициента корреляции, угу. то у нас эта сеть совершенно ничего не отображает наверное, я плохо объяснил, боюсь. Х – это вектор. Мы не, не строим сеть для одной переменной. Х – это вектор из 10 переменных. И таких векторов у меня будет миллион. Если х зависят друг от друга. Пусть зависит. Меня это не, не смущает. Мне довольно важно, чтобы х покрыли, скажем, значительное пространство, вот эти точки пространства иксов, чтобы, когда я захочу предсказывать, то не очень далеко были похожие иксы. Но, но это уже технические вещи. Я, да, да, давайте отложим эти важные вопросы ближе к концу, когда мы общую концепцию поймем. Хорошо? Хорошо. И сейчас самый главный вопрос. Я имею много таких пар, и моя цель настроить веса моей нейронной сети. И я говорю, я уже на вход моей нейронной сети подаю x какой-то один из этих миллионов примеров. И я хочу, чтобы выход моей нейронной сети был как можно ближе к тому y, который был на самом деле у вот той функции, которую я приближаю. И, и, и вот это квадрат этой разницы, например, квадрат. Это невязка, невязка на этом примере. Потом я сложу невязку по всему миллиону примеров и скажу, что это моя функция ошибки. Эта функция будет зависеть только от w. Х они уже вошли вот здесь. Вот здесь они в этой сумме. Это будет функция w. И дальше передо мной математическая задача. Я могу. Выбирать разные W и получать разные значения этой величины функции ошибки. И я должен минимизировать, должен найти такой W, который дает мне наименьшую ошибку. Это, это было на предыдущем, я как бы стараюсь быстро. Э, э, э, да, давайте еще один слайд. Вот, вот еще один слайд мы посмотрим и их два обсудим. И, и как я делаю, это я просто повторяю, чтобы мы синхронизировались, как я ищу вот этот W, я говорю, допустим, передо мной карта местности, на, на которой есть, я это назвал линии уровня, они у географов изолинии называются, у которых одна и та же высота, а у следующей изолинии еще меньше высота, и я находясь в какой-то начальной точке, хочу спуститься в самый низ долины, в самую низкую точку долины. И что я делаю? Я иду в направлении наибольшего уклона вниз. Оказывается, что кто знает, что такое градиент, вектор частных производных для того, кого не пугает это слово. Так вот, минус градиент или антиградиент, он показывает направление этого наибольшего уклона оно перпендикулярно направлению вот этой изолинии, линии уровня. И я делаю это, как будто я с закрытыми глазами. Мне завязали глаза, я только ногами чувствую, куда был уклон, делаю шаг размашистый и снова смотрю ногами, а куда сейчас уклон смотрит. И так, делая множество таких шагов, часто тысячи, десятки, сотни тысяч шагов в трудных случаях, я приближаюсь вот к этому W, который минимизирует мою функцию. А функция, которую я минимизирую, это и есть вот эта функция ошибки. Я тут не написал, может, надо было в E от W. Все. Вот это хорошая точка отсутствия. Если есть вопрос. Можно, можно это локальный вопрос. максимум, если это локальный максимум, мы, мы, мы, мы обсуждали, это, это, эта проблема действительно существует. И в небольших нейронных сетях, которые много использовали там, в 70-е, до 90-е годы, много было обсуждений этой проблемы. Оказывается, в очень больших нейронных сетях, которые популярны сегодня, у которых много тысяч нейронов, и даже миллионы весов, вот этот профиль, вот этой функции ошибки, он устроен так, что он в основном такой гладкий и хороший, и я в 99% случаев, стартуя из случайной точки, таки да, приду в область хорошего вида. Да, ну, вот вопрос. эта проблема глобальной оптимизации, выкарабкиваться из локальных минимумов и так далее. Она меньше забудет да, людей. Еще есть вопрос, вопрос да, пожалуйста. Есть вопрос, да. В любом случае, вот этот метод градиентного спуска, он годится для одного экстрема. А <coughs> не используются, допустим, другие алгоритмы, допустим, генетические алгоритмы. Для, в случае многоэкстремальной задачи Потому что мы можем попасть в локальный минимум и там застрять. Да, Ой, да. Вот. совершенно я понял ваш вопрос. Генетический алгоритм он действительно намного лучше для поиска глобального минимума. И единственное, для больших нейронных сетей он становится ужасно трудоемким. И если вы захотите практически вот тренировать, это называется тренировка, когда мы минимизируем эту функцию ошибки, тренировать нейронную сеть, вы обнаружите, что градиентный спуск уже нашел какую-то разумную точку, а генетический алгоритм говорит, что я вот только начал думать. Дайте мне По пожалуйста, кто такой генетический алгоритм? Генетический а... алгоритм... Ой, это целая область. Я предлагаю, наконец, обсуждение. Можно короткое замечание? Если кто-то может в одном или двух предложениях сказать, буду очень рад. А, ну, я могу чуть-чуть пояснить. Потому... Но только не, не уйти в длинное пояснение, потому что а. есть материал. Ну, который... Хорошо, может быть, Михаил Шеплевнович объяснит, под... а, а потому что я занимался нет, нет, оптимизацией нет. и пользовался этим алгоритмом генетическим. Да. Давай, я, я предлагаю, да, да, давайте, э, я, я в двух сло сло словах. Генетический алгоритм, это который рассматривает наш э, W как длинную цепочку, там, Единицы и нулей, по аналогии с генами там, живых организмов, и там есть мутации, объединения и так далее, и ищется оптимальный организм, который минимизирует, скажем, нашу единицу ошибки. Короткое замечание, Михаил. Да, Смотрите, да. мне кажется, что не очень четко было произнесено, что идея, идея тренировки, что мы показываем известные иксы, и известные у. Да -да. А потом хотим показать новый x и получать уже y, который мы не знали. Да, это, это, это правильное замечание. Это, это, это говорит, что есть ошибка на тренировочных примерах, которые мы э, минимизируем. А есть так называемое свойство обобщения у нейронных сетей. Это очень важное замечание. Что когда придет x, которого не было в обучающей последовательности, все равно нейронная сеть сможет довольно хорошо сказать, какой должен быть Y. Но ну, Для этого определенные требования должны выполняться к процессу тренировки, к количеству данных. Если совершенно мало данных дать, то нейронная сеть просто приспособится к этим точкам и будет очень глуп, глупой, на новых точках вообще ничего не, не, не скажет. Э, верное замечание. Да-да, извините. Да. – Михаил, еще один вопрос. Вот вы в функции минимизации или в целевой функции используете норму двойка, так? а вот другие нормы… Допустим... – Другие нормы тоже используются. Давайте двигаться вперед. Много материала. Ответ короткий – да. Часто другие нормы очень помогают. А – Еще Все. тогда маленький вопрос. – я, а я, я ирина... Подождите, я, я как лектор… Должен еще ритм лекции контролировать, иначе мы застрянем. Вот сейчас мы застреваем, а потом мы вернемся. Вы за запишите свои вопросы или, или эти самые комментарии, и в конце мы к ним вернемся, хорошо? Чтобы не, не остановиться полностью. Значит, в прошлый раз было совершенно. Коротко я в двух словах, потому что отправляю всех к видео прошлой, и прошлой встречи. Пример, что нейронная сеть может делать, она может отличать, например, рукописные цифры. Каждую цифру мы помещаем на такую решетку пикселей, там 20 на 20 пикселей. То есть это будет 400 чисел, которые мы подаем на входе нейронной сети. Это вход, это наши иксы. Вот вопрос, какие иксы. А у, допустим, мы хотим, чтобы на семерку он нам у давал плюс, плюс один, а на четверке минус один. Вот у нас 5000 вариантов семерки, 5000 вариантов четверки. Это будет наша тренировочная последовательность, которая вот здесь указана. И мы вот натренируем нашу нейронную сеть. Она хорошо работает, она дает вероятность ошибки на таких задачах, бывает, что там одну десятую процента или даже меньше. Очень надежно работает. Я бегу вперед, потому что это было в прошлом занятии. И второй пример был очистка картинки от шумов. Значит, Допустим, у меня есть чистая картинка. И что я делаю для тренировки в сети? Я искусственно добавляю к ней шум. И тогда я говорю, я беру фрагмент картинки, называемый v допустим, тоже 20 на 20 пикселей, подаю на вход нейронной сети, это мои иксы, а Y я знаю, какой, допустим, в центре этого фрагмента была настоящая, была настоящая чистая картинка. Это желаемый Y. И так тоже огромное количество пар X и Y я получаю, и получаю нейронную сеть, которая очищает картинки от шумов лучше, чем это делали люди там 50 лет, они разные алгоритмы придумывали, как очищать картинки от шумов. Еще один слайд, я показываю, вот этого не было в прошлый раз. Примеры картинок вот в верхнем ряду, примеры картинок с разными видами шумов, там... Первое – это какие-то полоски, страйп-нойс. Второе – это э, соль и, пи, и перец, то есть белые и черные точки случайные на картинке. А третье – картинка – это сжатие, но низкого качества, джеппига. Во втором э, слое – то, что люди за 50 лет сумели сделать, очень много умных Методов, очень много математики красивой вокруг этого. И третья строчка – это то, что нейронная сеть, где-то около 8 лет назад, группа в Германии, они терпеливые, они запустили нейронную сеть с графической карточкой, она месяц тренировалась, там много миллионов весов, в этой, много тысяч нейронов, много миллионов весов. И они сделали очистку от шумов лучше, чем вот, люди 50 лет старались. Все, вот, вот это я специально пробежал. Это точка для обсуждения. Вот эти три слайда можем обсуждать. Тогда мы заполним то, что, чем заканчивалась предыдущая лекция. Внизу девушка красившая, это правда. Ну да. Это... Лена, да, это там не показывают остальную часть фотографии, это, оказывается, фотография была взята из плейбоя, и она стала эталоном, почему она стала эталоном для проверки алгоритмов, потому что на ней есть разные части, видите, лицо там какие-то другие части, гладкие, а вот то, что с шляпой свисает, О! имеет очень текстуру особую. Если к шляпке присмотреться, она тоже имеет очень тонкую текстуру. И для алгоритмов очистки от шумов есть большой вызов, челлендж, э, очистить, но не испортить саму картинку, не, не сделать ее слишком искусственно гладкой. И вот, э, да, нейронная сеть справляется. Вопросы или, или можно двигаться дальше? Можно, можно, такой, как можно сделать ее красивее? Украшение да. картинок, это, спасибо за вопрос, это особая тема, которая очень популярна в современных нейронных сетях. Это вне, вне темы нашего из, изложения. Сделать д, д, действительно не просто более похожие на оригинал, а сделать красивее оригинала. И даже есть такая тема по фотографии на нарисовать как портрет в стиле какого-то художника. Даже такие замечательные вещи, нейронные сети, де делают и в лаборатории, где я нахожусь в технионе, там стены обвешены вот этими прекрасными картинами, которые человек с первого взгляда там, в стиле художника-импрессиониста и так далее... Действительно, там сильно отличается от начальной фотографии. Мне хочется задать... умеет это делать сегодня. Миша, позволь задать вопрос. Я приобрел новую камеру для для зума и настраивая эту камеру, увидел удивительный вопрос: улучшить ваш внешний вид или нет? Да, да. Безусловно. И, и, и, и следующий вопрос был, когда я согласился, насколько улучшить в процентах? Совершенно верно. Вот я даже на зуме, на, даже на я обратил внимание, вот раньше, если с высокой резолюцией тебя показывают, то разные мелкие помятости лица и так далее видны. А сейчас даже на обычном зуме, то, что вы смотрите, оно немножко украшает, немножко украшает. Это, ты уверен, что это используются нейронные сети? Правда? Я Нет, это я не уверен, но вполне могли бы использовать, скажем так. Можно еще вопрос? Да. Миш, я воспользуюсь тем, тем мейнстримом вопросов, которые сейчас вы отвечал. Ну, предупреждаю, Поэтому... в контексте этих трех слайдов, потому что у нас есть еще материал. Общее ну хорошо, в, в контексте. Если вы захотите, потом ответьте. Но просто в контексте вопрос. Скажите, а если собрать трех-четырех представителей, представителей живых нейронных сетей в своей черепной коробке, uh -huh. то не сделают ли они ту же самую работу быстро и эффективно? И насколько сколько нам стоит подождать, чтобы место воспитания художников заняться разработкой компьютерных сетей? Uh -huh. Тут вы сразу несколько тем: объединение экспертов. Если есть две-три нейронные сети или больше которые решают неплохо какую-то задачу, да, их можно объединить и делать такую, такого суперэксперта, делать он будет еще лучше решать. Может, даже у меня примерчик будет. А остальное я предлагаю как обсуждение в конце. Я так и имел в виду, спасибо. По, по этим, по, по, вот, вот, особенно по этому слайду. Более-менее ясно или есть вопросы, комментарии? Вот На нем отражены две задачи. Две очень разные задачи. Это называется справа задача классификации, а слева часто называется задача регрессии, когда нейронная сеть должна число, какую-то функцию непрерывную приблизить. Да? Ну все, есть вопросы, я еще... Там, несколько... не, все же поясни немножко обе задачи, пожалуйста. Значит, задача классификации, у нас есть, допустим, два класса объектов, могут быть яблоки и груши. Бывает много классов объектов. И нейронная сеть должна дискретный выход сделать. Ну, на два класса, например, плюс и минус единиц. А в предсказании погоды или финансового рынка, она должна сказать, какой будет индекс. Финансовый рынок, я не люблю вообще эту тему, потому что это... На самом деле нельзя предсказывать. Вот, но предсказать погоду, какая будет температура, если еще отступить назад, вот эта функция, которую мы приближаем, это может быть действительная функция действительных переменных или может быть двоичная функция действительных переменных. Там разные варианты. Может, Если даже есть говорить, есть вопрос у одного из слушателей. Можно ли задать, или лучше потом? Ну, пожалуйста. Всем, я всем разрешаю голосом, потому что я не, не отслеживаю вот этого списка. Можно голосом. Задавать или... а, да, да. Да, здравствуйте, Михаил. У меня вопрос вот по поводу этой задачи, о которой только что говорили, определение цифр. Я помню, что в вот последнее время при допуске к аккаунтам там все время просят записать цифры, чтобы доказать, что я не робот, или там определить, на каких картинках машины, люди, светофоры и так далее. То есть, иными словами, получается, что если задействовать нейронные сети, то робот Можно может спокойно да. обходить эти задачи и эм, да. входить в эти аккаунты? Думаю, что да, скорее всего, это просто защита для таких наивных взломщиков. Продвинутые взломщики, я думаю, смогут. Продвинутые взломщики удивительные вещи могут делать. Они, они могут и голос, и лицо ваше имитировать, и даже видео сделать, на котором вы что-нибудь скажете, что требует от вас подтвердить. Э, так, к сожалению, в такое сложное время мы живем. Так, э, двигаемся дальше. Вот еще одна важная задача, которая дает, как говорят по-английски, инсайт, более глубокий вид то, что могут нейронные сети. Это, кстати, 18 лет назад. Это, это наша работа с моими студентами Михаил и Алекс Бронштейн. Значит, это позитронная том, эмиссионная томография, то, что называется ПЕД. Может, вы слышали? Это в больницах сегодня это очень важный прибор, который может... Узнать, если ищеми, если где-то пониженное кровоснабжение, допустим, в каких-то областях мозга или в сердце, или даже диагностировать раковые опухоли. Если вкратце, это этот основано на том, что впрыскивают вещество, ну там в микродозах, понятно, которое излучает позитроны. Позитрон – это положительный электрон. Этот позитрон, он в теле проходит маленькое очень расстояние, там около миллиметра или чуть больше, встречает электрон, они аннигилируют и два фотона высокой энергии разлетаются в противоположные стороны. И устройство, это прибор должен зафиксировать вот этот, каждый этот фотон высокой энергии в такой кристалл попадает, это сентиляционный кристалл, так называемый. И он там взаимодействие там фотоэффект, и эффект Комптона, кто любит физику. И происходит такая вспышка видимого света, и она фиксируется вот этими семью, в данном случае, фотодетекторами. И Миша, нам... правильно ли я понимаю, извини, что ты нам сейчас в двух словах рассказал об устройстве томографа? или это да, да, да, да. Я, я люблю я очень короткие экскурсы в такие важные темы делать. Тогда, да? если можно, повтори. Я никогда не знал об этом. Значит, так, что вы хотите, чтобы я... Вы же меня Только на... Имеете... Вы же это, это меня не... тоже видите? Только, мою... это... Доску? Только это не МРТ, а ПЭТ, это другое устройство. ПЭТ, да. Э, сейчас, одну, одну секунду. Вы, вы видите мою доску? Вы можете видеть да. мою доску? А, да. Потому что я значит идея вот какая: есть позитрон, он со знаком плюс, есть электрон со знаком минус, они друг друга встречают, происходит аннигиляция, материя превращается в энергию и рождается два фотона высокой энергии, которые летят в противоположные стороны, потому что их суммарный импульс должен быть близкий к нулю, если суммарный импульс позитронный электрон. И у этих, и этих фотонов высокой энергии, это для, для физиков, я удовольствие физикам сейчас приглашу, я надеюсь, у них энергия 511 килоэлектронвольт. Кев. Я не знаю, как по-русски писать. Примерно 511 килоэлектрон вольт. и тут есть вот этот кристалл, это, например, может натрий-йод использоваться, но там есть более продвинутый, синий, он там синий, но его здесь тоже синий. И в этот кристалл он входит, и он взаимодействует там с электродами, это физики даже лучше меня скажут. У него могут быть взаимодействия с Комптоном, он даже может немножко менять свое расстояние. И фотоэффект. Он взаимодействие с веществом, он рождает уже видимые фотоны. Видимые фотоны. И тут мы ставим набор вот этих фотодатчиков или фотоумножителей, и они меряют, сколько куда попало вот этих видимых фотонов. Вот то, что у меня здесь на картинке. И э, штука в том, если вы уже хотите протлет, с другой стороны тоже будет такой же детектор. И эти же два фотона должны зафиксироваться одно, одно, одно, одновременно. И если прибор будет одновременно с очень маленькой допуском во время зафиксирует пару фотонов, он будет знать, что вот это событие, аннигиляции произошло на этой линии. И дальше прибор должен детектировать много сотен тысяч или пару миллионов таких линий, и по ним он может узнать, как в объеме тела распределились эти аннигиляции. А анигеляции связаны с глюкозой. А, ну тут же такой семинар, я забыл, что эти рассказы, они даже лучше, чем рассказы о нейронных сетях. А, Меченная глюкоза. У, есть углерод, который способен вот эти Значит, ой, как же это? Вариации. А, вы вылетело. Как вариации элемента? То вариации. Элемента. Изотоп. Изотоп, да, что вылетело из головы. Изотоп углерода, который может эти позитроны излучать, из этого изотопа делают глюкозу. И таким образом мы можем знать, куда в организме пошло много глюкозы, куда идет глюкоза в активно работающей части. Если человек сильно о чем-то думает, у него эти части мозга начинают больше глюкозы потреблять. Или наоборот, если где-то есть ищемия, туда глюкоза плохо поступает. И раковые клетки, они очень большие потребители глюкозы. Так что если восстановить карту вот этого излучения позитронного, да, то можно восстановить карту, куда шла глюкоза, и делать очень важную медицинскую диагностику и биологические исследования. Кроме глюкозы, там есть еще и другие важные. Никогда не слышал, очень интересно. Ну вот, ПЕТ, видите, ну, может больше пользы от этого слайда, чем от всего другого. Но нет. Где же тут нейронные сети? А нейронные сети вот где. Мы хотим узнать точку вхождения вот этого энергии, фотона высокого энер... высокой энергии в наш кристалл. А здесь же очень сложные интеракции происходили. Да? Он может не, не сразу взаимодействовать с веществом, а где-то в глубине. И, и, кстати, это будет зависеть еще под каким углом. Мы же можем еще примерно знать, под каким углом он летел, потому что у нас есть детектор напротив, там, на расстоянии метра. Да? Мы довольно хорошо знаем наклонный метод. Так вот, задача такая. Нейронные сети говорят, вот сюда попало 100 фотонов, сюда 31, сюда 72. На самом деле, вот на картинке 7 таких детекторов. И фотон прилетел под углом, под пространственным углом таким-то. Оцени мне вот эту точку входа, координаты x, y этой точке входа. Значит, на входе нейронной сети у меня будет показания этих фотодатчиков, да? а на выходе должны быть координаты x, y этого фотона. Значит, я на симуляторе или в физическом эксперименте могу миллионы таких фотонов послать. Это будет моя тренировочная последовательность. И теперь нейронная сеть, получая на вход, вот это будут мои x, а координаты это будут y она сможет определить. Еще раз, ты нам описываешь MRI прибор или CT? Не MRI и не сети, а еще. Называется PET. Он менее распространен, он относительно дорог, но он очень хороший для многих видов диагностики. Напиши, пожалуйста, эти буквы. PR. Вы видите на моем слайде слово PET. Это позитрон эмиссион томограф. Я а. могу написать словами. Ой, надо правильно сейчас мою камеру переразвернуть. Чтобы доска хорошо... Чтобы меня и доску хорошо видеть, да? А, сейчас, извините. Маленькая перелокация. Да, ну... Вот, ладно. Озитра, uh, Emission. Я уже не помню, где там две буквы. Томоглас. Окей. Okay. Спасибо большое. Вот это эти три буквы. Пять. Вот. Это тот самый ПЭТ-КТ, который в израильских больницах пользуется? Да, да, да, да. ПЭТ-Сети. Он ПЕТ сети да. Его объединяет с обычной рентгеновской томографией два устройства вместе. И вот в Европе разрабатывался ПЭТ-Сети, один из очень продвинутых. И вот эту статью, которую мы сделали в 2002 году, там, в 2003, кажется, она опубликована, ее по-настоящему использовали. Мы показали, что нейронная сеть хорошо справляется с этой задачей. И она используется в настоящем физическом устройстве. Это ваша разработка, да? Да, но наша разработка это, – это проделать такой симуляционный эксперимент. А остальное уже другие люди совершенно без нашего участия. Сами все, все сделали и вещи работают прекрасно. И, кстати, я должен заметить, что нейронная сеть маленькая. Там было два слоя у этой нейронной сети. Вот если на слайде семь входов, да, эти семь потом умножителей. И она маленькая, там два слоя, в каждом слое, я не знаю, может, 5-10 нейронов. Совсем маленькая нейронная сеть, она отлично справляется с работой. Миша, я вынужден вмешаться с напоминанием о времени. Да, да, да, да. Сильно отошли в сторону. Сейчас посмотрим, что я успею еще сделать. Так. Одну так, ну, тогда мы проскочим то, что было в прошлый раз. Э, Миша, я не уверен, что надо проскакивать. Может быть, нет, на нет, самом нет, деле да, скажу, я, я хочу вещи. вам объяснить. Есть очень важная тема, которую я, надеюсь, я успею рассказать, так называемые сверточные нейронные сети. Это будет новая информация. Старая информация, она же все-таки на видео есть, на предыдущем. Я, я бы попробовал пройти это, я надеюсь, что мы быстро пройдем. Сколько времени еще вы мне даете, Борис? Ну, Сейчас 11.20, соответственно, еще у нас нет, то есть 30-40 минут. Если хочешь вопросы, обсуждения, то 15 ну, Хорошо, все, я, я постараюсь быстро. Это очень, очень важная вещь. По-русски это сверточные нейронные сети. Convolutional Neural Networks. Вот та революция, которая произошла в глубинном обучении примерно восемь лет назад, она связана именно с этим видом сетей. И они используются и в обработке сигналов, и изображений. И вот те задачи, которые я говорил, например, обычной нейронной сети, на самом деле сети конволюции, они по-настоящему хорошо их решают. И все, и тогда я, что называется, сходу в бой. Я, я, надеюсь, вы хорошо видите мой слайд. Да, да. да. Все, сейчас немножечко. Доска не особо нужна. Может я так перемещусь в свое более удобное положение. Вот, да, допустим, у меня есть функция от времени. Мне пришлось ось времени расположить вниз. Обычно ее горизонтально черты Допустим, человек ходил, и его координата вот так зависела от времени. А спрашивается, насколько хорошо он себя сегодня чувствует. Или какие-нибудь параметры его здоровья предсказать и так далее. И у нас есть... Но это непрерывная не, не функция. Но мы, чтобы поместить в компьютер, мы ее дискретизируем во времени. Допустим, каждую миллисекунду мы измеряли вот эту его координату. И мы хотим теперь использовать нейронную сеть, которая изучит, что же с ним происходило с этим человеком. Значит, мы, Допустим, у нас тысяча таких то, что называется, от у моего сигнала есть, и, соответственно, тысяча входных нейронов. Это называется иногда входные нейроны. Они ничего не делают, они просто принимают входной сигнал. И, допустим, у меня, ну, например, 500 нейронов в первом слое. Вот если поступать так, как я поступал раньше, каждый входной связать с каждым из этих внутренних, у меня будет 500 тысяч связей. Ну, кто-то скажет, с этим можно жить, кто-то скажет, многовато. А если на входе у меня будет не сигнал с тысячу отсчетов, а картинка, в которой тысяча на 1000 пикселей, у меня уже размерность икса будет миллион. И там уже совершенно не необъятная будет сеть, которая будет пытаться каждый нейрон с каждым входом Поэтому что люди делают? Совершенно простую вещь. Ян Ликун это делал в 80-е годы, мне кажется. Он основатель этих конволюционных сетей. Они говорят, мы первый не нейрон свяжем только с небольшим количеством входов. Я нарисовал тут 4, а может будет 10 там, или 20. А второй нейрон с определенным шагом, по-английски это страйп называется, тоже свяжем с группой входов. И причем мы будем связывать их такими же весами. Если тут был вес 1, 2, 3, 4, 4 разных веса, то здесь повторятся эти же 4 веса и так далее. Вот кто знает физику, математику и так далее, он знает, что операция, которая называется свертка или конволюция, она именно вот такие действия производит. И поэтому это называется сверточные сеть или по-английски convolutional method. Здесь можно задавать вам вопросы. Это немножко техническая вещь. У меня есть просьба. У кого-то включен микрофон, пожалуйста, выключите. Все. И э, выходы вот этого слоя, не, не, а, а. И, и вот эти четыре веса у математиков называется ядро конволюции. Вот эти четыре числа, они называются ядро конволюции. И вот эти нейроны, которые используют одно и то же ядро конволюции, объединяют вместе и называют это по-русски карта признаков. Feature map по-английски. -по Еще раз, как по-русски? Мэп uh, это карта, а feature – это признаки. Признаков, да, понятно. Карта признаков. Карта признаков. У меня вопрос. Да -да. Вот сколько в процентном отношении, сколько элементов выборки используется для такого скольжения или свертки? Uh, давайте оставим… Скорее абсолютное число, можно сказать, вот при, при обработке картинок, кстати, часто до, до, довольно мало. Там уже будет двумерная, да, и там будет даже три натри. На три. всего 9 чисел в этом ядре конволюции, оказывается, уже довольно хорошо, чтобы решать много хороших задач. Иногда чуть больше старается. Конечно, мне... кажется, Михаил спросил величину наложений между двумя соседними. А, величину этого шага, да? да. Что -то тут строить? А, она, она может быть по-разному, может даже шаг единица, без, без перескакивания. А может да. быть небольшой. Не Один, да, два я... и так далее. Да, да, я извините. Я сколько элементов в вот этой процедуре скольжения используется в процентном отношении по всей выборке. Ко всей, вы, ко всей выборке. Я все-таки правильно понял. Выборка может быть очень большая. Выборка может быть много тысяч. А тут буквально может быть 10 или 20. Идем дальше. Все-таки я ограничен во времени. Давайте, я, Есть такой принцип. Доходить до конца слайда, а потом делать обсуждение. Значит, Таких карт, признаков может быть несколько. У каждого свое ядро. Вот в процессе тренировки мы будем это ядро, эти четыре числа тренировать. А следующая карта признака вот ее тут не полностью видно, это тоже ряд нейронов, но у них будет другое общее для них ядро и так далее. Таких карт может быть несколько. И что делается дальше? И это образует слой нейронной сети. Очень важно привыкнуть к этой терминологии. Она несложная, я ее уже почти полностью уже рассказал английский английски layer. А дальше идет следующий слой. И он уже выход... А, ну, вот это объединилось, но ну, в каждом нейроне Может, вот это не линейная операция быть? Функция активации, о которых мы говорили, может быть sigmoind, или там выпрямительная линейная функция очень часто используется. И мы получили выход. Теперь выходы э, вот этих карт признаков первого слоя, идут на входы второго слоя и так далее. Во втором слое тоже может быть несколько. И тут очень важно заметить, карта признаков второго слоя, она может к себе тянуть связи, конволюцию делать, свертку с первой картой признака, а также со второй, допустим, тоже суммировать. Тут получается по третьему измерению может быть такая, каждый с каждым связан. Ну, есть и другие варианты. И таких может быть несколько слоев. В современных сетях их может быть довольно много. Много десятков и даже сотен. И на входе очень часто, ну, не всегда зависит от задачи, может быть и полно связанная нейронная сеть, о которой мы уже говорили, которая там будет классифицировать цифры и так далее. Сейчас я посмотрю. Еще одну вещь я дополню, чтобы тут размер следующего слоя может быть меньше, чем предыдущего из-за вот этого перешагивания, из-за страйда. Да? Есть еще одна операция. Агрегация, так называемая, она пу, э, пулинг называется по-английски. Когда берется выходы нескольких нейронов, из них берется среднее значение или ма, максимум. Это будет макс пулинг или мин пулинг И таким образом количество нейронов в карте памяти следующего слоя может быть меньше, чем в предыдущем. И это нас устраивает. В каких-то сетях оно может... Уменьшаться, а потом увеличиваться и так далее. По крайней мере, есть степень св свободы. И я напоминаю еще один слайд, что выходы этих нейронов могут быть сигмоиды и, или вот этот линейный выпрямитель. Вы все, вот сейчас мы находимся в важной точке, где можно обсуждать. Но все перед нашими глазами. Это еще раз, это важно, это важнейшая сеть современности. Огромное количество достижений практических, они на, на вот этой архитектуре основаны. Еще раз, что именно является важнейшей сетью достижением современности? Вот эта архитектура, конволюционная нейронная сеть, сверточная Понятно. нейронная сеть, она наиболее используемая. В, вот во всех тех приложениях, что я вначале перечислил, она самая используемая понимать вот эти слова и понимать идею, что же там происходит, очень важно для тех, кто хочет продвигаться в нейронных системах. Можно вопрос? Да. Вот эти входные, входные сигналы в вашем примере это одномерная система с большим количеством сигналов, их обозначили X. С большим количеством отчетов. Сигнал бывает да, вообще да, одна да. функция времени, вот это один сигнал. Да-да-да, это, это одномерный случай с любым объемом информации. Да. А, а если э, предстоит задача э, многомерная, ну за, одна из задач распознавания образов, где где э, есть не только входные x массив входных x, а есть еще входной массив y. Может быть, Z вообще нескольких метрик. А как сегодня справляется это направление нейронных сетей с подобной задачей? Спасибо, Илья. Очень хороший вопрос. Действительно, тут, тут может быть измерение, как он двигался, а еще один график, может быть, как у него температура менялась, или еще пульс, допустим, как у него... Да-да-да, да, именно это, да, это. Это вполне, э, вот эта сеть э, сверточная, она вполне хорошо с этим работает. Вы, вы даже на, на, на вход одной карты памяти, э, не карты памяти, а карты признаков, можете подать свертки первого сигнала с, с каким-то ядром и свертка второго сигнала с каким-то другим ядром и так далее. И все эти ядра будут тренироваться в процессе обучения. Очень хороший вопрос. Спасибо вам. Да. Спасибо за ответ. М можно вопрос. Да. Вот такая конволюция, значит, так, она очень хороша значит, для фильтрации, для выделения какого-то признака или группы признаков. Да. Так? Значит, но мы тут же теряем какую-то информацию, которую, наверное, можно было бы получить в результате другой конволюции. Значит, нет ли такой необходимости несколько значит, сверток производить одновременно для того, чтобы выделять множество признаков? Я понял, ваш уточняющий вопрос очень хороший. Обратите внимание, вот в первом слое у меня несколько таких рядов, вот этот второй и третий, они спрятаны, я не знаю... Удачно ли я их обозначил такими же прямоугольничками, они спрятаны. Видно, видно, да. Вот там есть еще один ряд конволюций с другим ядром, ровно то, что вы спрашиваете. Спасибо за вопрос, потому что он акцентирует внимание на важные вещи. Да. Можно много разных конволюций делать, и это важно, и это делают. Допустим, если говорить о двумерных свертках, чтобы в картинке де детектировать линии в каком-то одном направлении, будет свертка с ядром, которая немножко похожа на эту линию, да? А в другом направлении с ядром другим будет двумерная свертка. А, да, да, это все очень важно. Да, чтобы в стадии выделить отдельно овцов и отдельно, значит, кос. Да да, да, да. Хорошо. Еще вопросы? Сейчас я посмотрю. Одну секунду. А, ну да. На самом деле у меня еще один только слайд будет и все. Видите, я постарался очень коротко. Перейти еще к одному важному слайду. Наверное, Он можно. Последний. Еще есть несколько минут. Да. Последний слайд. Есть так называемая U. Нет, это сеть с архитектурой, которая напоминает букву U английскую. И должен сказать, что на самом деле мы, мы начали эту сеть делать, просто студент, который со мной работал, он делает это не очень быстро, а потом эта публикация вышла. И это совершенно замечательная вещь. Значит, что, что она… Что значит «ю» еще раз? Вот, вот эта форма, я, я вам расскажу. Вот а, тот понятно, паттерн, понятно. который напоминает... вы видите на картинке, он напоминает букву «ю». Графически, да. Да, да. Значит, что делается? Берется сигнал и картинка с определенной резолюцией. В данном случае на примере картинка на 128, на 128 пикселей. Берется несколько слоев конволюции, и причем, вы видите, начали с одной картинкой, а потом сделали даже целых 32 карты признаков. Потом с помощью вот этой операции, то, что называется пулинг или down sampling, да, вот желтеньким обозначено, видите, max-пулинг, объединяется количество соседей, берется из них вместо какого-то количества один. Получается 64 на 64. Да? Но обратите внимание, что тут 32 таких карты да, признаков. Исходная картинка была 128 на 128. То есть здесь у нас количество чисел, характеризующих картинку, не уменьшилось. У нас как бы уменьшилась резолюция, а резолюция, но увеличилось количество вот этих карт. И так далее. переходит еще к более низкой резолюции и снова увеличивают количество признаков. Таким образом получают представление картинки это... Немножко, если кто из обработки сигналов знает и мультирезолюционное представление сигналов, это напоминает вот эти, эти, эти вещи. Что, что в этом хорошего? Каждое число вот в этой карте признаков, которые вот на этом низком уровне находятся, у нас грубой резолюция, оно чувствительно ко всему, что происходило в этой большой картинке таким образом получается здесь глобальный вид на исходную картинку. Если обычная сеть конволюции она смотрела на четыре ближайших соседа, да, она видела только то, что вблизи пикселя вот этой карты происходит. То здесь каждый пиксель он видит глобальную картинку. Это оказывается очень важно. Это очень важно, потому что видя глобальную картинку, можно многие вещи и более качественно от шумов очищать. И тут пример задачи сегментации. Сегментация – это когда у вас есть ну, картинки там, животных или де деревьев на фотографии. И вам надо контурами выделить пятно. Вот здесь была лошадь, а здесь был человек, окружить его контурами. Да? Вот, например, вот эта юнит первая была на задаче сегментации. Но на самом деле мы ее используем для разных целей, вот как я вам сказал, что мы, мы это параллельно начали делать, мы не опубликовали, у нас инструмент этот внутри, домашним пользователя остался, пользование осталось. На входе у нас поступают картинки ультразвука, медицинского ультразвука, которые очень рябые, а на, на выходе картинки, которые вот как рентгеновская томография. Очень четкие, ясные, с красивыми краями. и так далее. Вот мы используем Юнет, например, для таких целей. Тоже она одной, одной, один из самых мощных инструментов сегодня. Вот общая сеть конволюции и ее частные, частная версия, иерархическая, Юнет. Все, видите, я оставил время для Миша, Миша, чем отличается правая ПЕТ? Это от левый. Хорошо, спасибо. Я слишком телеграфно говорил. Если здесь идет понижение резолюции, то здесь идет вверх, идет обратный процесс. Из, из нескольких слоев, допустим, картинки, которая была тут 16 на 16, мы пытаемся произвести картинку. Мы, ну, есть такое понятие обсэмплинг. Я не знаю, кто-то мне поможет, может, с русским словом. Короче, мы из картинки низкой резолюции искусственно можем получать картинки более высокой резолюции, более высокого разрешения. И вот этот процесс, он идет вверх по этапу. Если вниз это шел как бы пулинг, да, из каждых, например, четырех пикселей я получал один, то здесь искусственно из одного я получаю четыре. В результате, Одно... если на входе, Миша, у тебя была муха, то на выходе может быть слон, правда? Ну, как, э, как бы да. Но поскольку, поскольку я не, не, не просто из одной картинки низкого разрешения получаю картинку высокого, а из многих картинок низкого разрешения, это можно сказать... У меня, для тех, кто знаком со словом «фильтры», у меня через много фильтров разных я пропустил свой сигнал. И, пользуясь всей этой информацией, как он прошел через фильтры, я могу сам сигнал восстанавливать. И Может кроме быть, этого, у есть если... посмотреть картинку, что было в начале и что в конце? Да, нужен пример. Я, к сожалению… Не уверен, что да. у меня нету. Но, мне кажется, из, из мухи простой, получается очень хорошая обобщенная муха. Да, обобщенная муха. Но главное, что из этой обобщенной мухи мы можем настоящую муху восстановить с высокой точностью. Мы ничего не, не потеряли. И кроме того, там Скажите, есть. Скажите, пожалуйста. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вы пробовали применять ну вот, для динамических картинок, например, это вот э, сжатие, скажем, живого видеосигнала или вот на этом же… Э, я, я сразу э, вам от, отвечаю. Ю да. нет это для а, да, да, да. плоских пикселей. Есть еще так, на, так называемая VNET или трехмерная u, u которая может на входе брать уже элементы объема, кубики. А кубики видео это уже близкие друзья, да? Ну да, вот там... То есть, грубо говоря, можно, у нас... ответ да, ответ можно. И и во ответ, времени, это да. это и... делают, это делают и да, даже... Это через... делают, да? Подождите, а то, только... Есть... Одну, одну фразу. Это... это делают и делают Я... даже четырехмерные. Там в томографии. Да, да, есть... да. Видео, когда трехмерный объем, еще и во времени меняется. Во времени, да. Все это, это, вот все, это это делается, это, все это делается. Это все делается. И вопрос вот даже вот то, что самое распространенное в медицине – это ультрасаунд. Вот там, вот там же там, ну, биение сердца ребенка конечно, в животе, конечно, матери. Конечно. И, и вы с этим работали, да? Насколько, я вам признаюсь честно, наши, наши эксперименты были на двумерных картинках. Концептуально с этим, это все время у нас откладывалось. Вот мы сейчас должны к трехмерных получить, перейти, а нет, нам надо еще вот этот мир. Нам метод надо к четырехмерным, да. Немножко застряли, но люди делают трехмерные. И безусловно, за этим будущее. За этим будущее. Бьющееся сердце надо восстанавливать как объемную картинку. Меня загорожено, к сожалению, мною сами, можете на общий вид. Это кто говорит, если можно руку поднять? Можно вопрос. Я так перешел на, на общий вид, чтобы видеть я... Сейчас одну, одну, одну секунду. Будущее ульт, ультразвука, безусловно, за, за этим. Вот эти четырехмерное представление. Я надеюсь, ультразвук просто станет главной медицинской модальностью. Вот это искажение. Ну, это... Можно Миша, возможно, возможно, презентация больше не нужна. Тогда мы сможем снова перейти в галерею. А, давайте еще чуть-чуть поддержим, если, может, будут вопросы по слайдам, а потом я ее уберу. Согласен. Ну, Тогда ну, я ну... я спрашиваю, есть ли вопросы, связанные со слайдами? Есть. Да. По этому да. вопрос у меня. По какому? По этому слайду про а, сеть. Значит, скажите, пожалуйста. Обучи, значит, правильно ли я понимаю, что обучение идет вот здесь, а здесь уже какие-то регулярные процедуры. Вот это вот, э, да вот он, Это да, Подождите, эта архитектура, да, она архитектура. используется и на стадии обучения, и на стадии использования. На стадии. Вот, вот это, да, вот... да, да, извините. Вот, вот, вот это, вот отсюда переход, это что-то регулярное или это, или это снова требует подбора весов, каких-то обучений Конечно, подбора весов. Вот то, что, например, с зелеными стрелками, это свертки, да. это конволюции. И вот эти Понятно. ядра свертки, они обучаются. Конечно, нужно обучение. А обратный путь? Все, и, и здесь тоже есть. Везде есть свертки, Везде есть свертки, понятно. Везде есть свертки, их всех надо обучить. И, -и, -и. и тогда оно делает замечательную вещь. Я вынужден напомнить о времени. Мы да, под, да. подходим к концу. Да, вот то, что... Маленький кажется, вопрос, есть, если можно. Вопрос если. такой. Вот, используя конволюцию и деконволюцию многократно, так, да. нельзя ли в конечном счете получать более четкие результаты? Можно, можно, можно. Вот это то, что называется суперрезолюция, это очень важная тема. Да, да, так делают. Так делают, это очень модная деятельность сегодня. Можно повышать четкость размазанной картинки. Еще можно вопрос такой? Да, Илья, да. Можно ли сделать вывод, что общий методический подход это как бы преобразование в начале пространственной информации во временную, а потом обратное развертывание. И что благодаря быстродействию современных, современных технологий <coughs> позволяет это делать очень быстро. То есть еще раз вопрос используется ли здесь принцип пространственных временных превращений и обрат. Давайте оставим открытым. У меня нет быстрого ответа. Хорошо, спасибо. Я вопрос, хочу... Можно? Вопрос? Да, да, да. А, да. Ну, извините, вопрос. я просто председателя перехватил. Ну. Да, да, да, пожалуйста. Вопрос можно? Да, Геннадий, очень короткий. Мы заканчиваем. Вот очень короткий, даже дилетантский совсем вопрос. Когда и в каком месте? На мой взгляд, виртуальные расчеты нейронных сетей преобразуются в материальные результаты. Хороший вопрос. Ну, давайте на примере ультразвука. Кто-то взял ультразвуковой сенсор, там он все пьезоэлектрический, или сегодня это даже на микросхеме, на, на, на микромашинах так называемых преобразовал в электрический сигнал, и этот электрический сигнал оцифровался, перешел в компьютер. И в оцифрованном виде мы его тут на вход нейронной сети уже в компьютере передаем. Проделали все эти манипуляции, и дальше в конце концов мы получим картинку, которая пойдет на вход экрана, и уже аналоговым видом на экране нам будет показано. Не знаю, правильно, на на, на ваш спасибо, взгляд, Понятно, вопрос. понятно, Спасибо. Спасибо большое. Мне хочется сказать несколько слов, как бы по итогам mm -hmm. этого небывалого пока эксперимента, научный семинар. И после этого, если еще останется несколько минут, мы вполне сможем еще задать вопрос. Мне кажется, что эта попытка, эта идея получилась. Я для себя услышал много нового, интересного и, и что более удивительно, понятного. Все-таки мы все из очень разных областей. Поэтому я заранее призываю всех желающих поделиться э, своими профессиональными научными интересами. Записываться примерно раз в месяц мы будем такой семинар делать. С другой стороны, если у доктора Сабулевского будет желание продолжить эту тему, я думаю, что она вызывает такой горячий интерес, что месяц-другой спустя мы сможем снова послушать и поучаствовать в обсуждении. В любом случае, Миша, огромное спасибо. Я помню, как я жестко тебя критиковал перед первым семинаром, что невозможно представить нашей аудитории, такой, пусть даже не очень высокопарный, но, но все же профессиональный материал. После таких, такой предварительной лекции и предварительного обсуждения выясняется, что можно такое, даже более, ну что ли, точное и углубленный. Огромное спасибо за то, что ты меня послушал тогда и за то, что не послушал тогда. Спасибо всем. Я хочу напомнить о предстоящих нам встречах. На следующей э, неделе, то есть следующую пятницу с 10 с Божьей помощью у нас все-таки выступит, по-моему, замечательная женщина и политический комментатор Марьева о, о прошлом 9 канала и радио Река Анна Раева. Она уже дважды откладывала по объективным причинам. После этого э, у нас есть предварительная договоренность с совершенно замечательными экскурсоводами, я думаю, многие узнают, Ина Чернавская. Название ее лекции такое захватывающее, что я даже не могу его повторить. Ну вот и э, предложение о следующих выступлениях, как говорится, принимается. Большое спасибо э, нашему коллеге Михаилу Козлову, руководителю семинаров «Натани». Мы как бы объединяем свои усилия для проведения научных семинаров. Он поддержал эту идею, я ему очень благодарен. Всего хорошего, всем, да. всем самого лучшего Борис, и шаббат Борис, шаббат шалом. Борис, значит, ну, я лично благодарен вам за организацию такого научного семинара, так, а Михаилу за то, что я во многом удовлетворил свое любопытство по нейронным сетям. Спасибо. Да, но, но тему, Миша, которая... можно убрать презентацию да ну ладно, там был еще один вопрос хорошо, сейчас я попробую может мне удастся, что-то все с моего экрана поисчезало может оно вернет так, это на Zoom может мне надо я даже не знаю на что я должен нажать что... а, вот, сверху управление так, сейчас, сейчас your screen sharing а, стоп, еще. о, наконец-то мне удалось спасибо, переходим в галерею и еще раз хочу поблагодарить э, всех участников, я думаю, что для некоторых это было испытанием э, терпения, э, если люди как бы отдалились от этой области, а для других, наоборот, было страшно любопытно, как для меня и, кажется, для Миши Козлова, а у кого-то это казалось близко к профессиональным интересам. Миша, огромное спасибо и всем большое спасибо и шаббат шалом. Шабар, То, шабар. Спасибо вам огромное. Огромное спасибо. удовольствие выступать перед такой аудиторией. Всего спасибо. Самого. Всего Всего самого. доброго. Спасибо, спасибо за организацию, Борис. Спасибо. Спасибо большое. Борис, можно небольшое объявление? Да, конечно, да. конечно. У нас в четверг будет интересная лекция Михаила Шифмана по медицине. Там комплекс значит, с позиции математика и физика, значит, и медицинские проблемы. Поскольку он этим занимался, Михаил Шефрид, я вас приглашаю на 4 часа в четверг. Спасибо большое. Я бы уже добавил Это будет, с одной стороны, как бы на том же материале, который был на моей лекции на этом семинаре. Но, совершенно в других, но в совершенно других аспектах. большое, Это большое не будет спасибо. того спасибо. Что... Это не мне, будет повторение Мне кажется, что вы могли бы заявить такой или подобный семинар и у нас на через месяц. Всего спасибо. вам доброго. До свидания.